На масте, дорогие мои, здесь считаю карта Тарос, любовь и для тебя. Тема сегодняшнего онлайн-гадания расклада общего. Будет ли знакомство в течение трех месяцев и кто он? Ну, либо она. Поэтому перед вами будет четыре варианта. Загадывайте определенные отношения, которые вы хотите. Будь то легкие отношения, волшебные, люб полны любовью, полны денег, папика в конце, в конце концов. Ну, какие вам хочется отношения определенного типажа? Загадайте именно такие отношения и потом выбирайте определенный для себя вариант. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто нас загадал первый вариант. Ну давайте посмотрим, будет ли знакомство в течение трех месяцев и кто он, либо кто она. Дорогие мои, здесь может проиграться так, по повешенному, по семерке, по влюбленному, по императору и по правосудию. Здесь может отыграться, что у кого-то уже было знакомство, и кто-то уже, в принципе, знаком с этим человеком. И либо, либо будет знакомство, но, возможно, немного не в то время, которое, возможно, вы либо загадали, либо как загадали, если свое, то не особо, то верное время, если вы загадали именно из вопроса, потому что некоторые люди, ну, таким лайфхаком пользуются, что переименовывают вопросы, допустим, будет ли у меня в течение одной недели, да, не какой-то мужчина, да, там. Некоторые так делают, правда, скажу честно. Не, не я слышала, так делают. Поэтому у кого-то либо, может быть, позднее немного загаданного срока, либо не в срок. То есть вот здесь я прям сразу говорю, если вы загадали свой, то я не думаю, что ваш. Но э, не исключаю, что здесь, возможно, у некоторых уже произошло знакомство и уже происходит как раз-таки тот момент, что все-таки мужчин-то мы знаем, мужчин-то мы общаемся. И дела идут. Поэтому, дорогие мои, все-таки император с правосудием упал, и семерочка мечей, не исключая здесь как-то переименования вопроса, не исключая здесь какие-то хитрости с вопросом с вашей стороны, либо определенный момент, что здесь, возможно, уже произошло знакомство, и имеется такой человек уже, да, там, в своем некотором обществе, в своем некотором таком окружении, либо все-таки немного позднее того срока, который вы загадали. По семерке мечей я не исключаю превратности судьбы и тому подобное, поэтому, дорогие мои, еще хотела бы сказать здесь, все-таки, пожалуйста, здесь кому-то стоит определиться, какого-то все-таки они человека-то хотят все-таки у нас семерка и мечей влюбленные правосудие император то есть здесь может быть не то чтобы вы не определились то чего вы хотите но здесь бы я бы не то чтобы рекомендовала но все-таки нужно именно знать кого вы хотите что вы хотите и, и что именно от кого-то вы хотите. Здесь очень важно это знать, потому что незнание того, чего вы хотите, может привести в в... Я, я хочу, чтобы он был таким-таким-таким, но он может, то есть человек может с какими-то другими минусами да, выскочить, которые, ну, вообще вы вот чи чисто не хотите, и чисто вы не можете это принять. Поэтому, пожалуйста, здесь именно того, кто вам нужен, я надеюсь, он придет, если что. Но все же определитесь, если вы не можете определиться, если вы хотите там все сразу и всегда. То есть определитесь с мужчиной. Что вы хотите, что от него хотите, каких вы отношений хотите. Очень сильно важно все-таки по правосудию это еще и в конце. Поэтому, дорогие мои, переходим к следующему вопросу. Кто этот человек? Тройка жезлов, Королевы чаш, двойка, двойка жезлов, семерка и солнце. Человек домашний. Приятный, теплый, оптимист. Несмотря... Ну, возможно, побитый пессимист. Который стал, ну, уже просто, понимаешь, уже некуда деваться над оптимизмом. Заряжаться. Поэтому, дорогие мои, возможно, здесь люди при паре. Возможно, люди женатые. Возможно, люди замужние. Я не исключаю. Но я не исключаю, что люди просто... Любит дарить тепло, любит, возможно, готовить, либо что-то делать, возможно, даже своими руками тоже не исключают. То есть люди теплые, приятные, хорошие, которые основываются на будущем, не зацикливаются на прошлом, но, может, что-то рассматривать для себя. Я не думаю, что особо там решительные, но решимость здесь есть. Но также человек не бросается, они когда свомут в голову, с головой, это вообще не про этого человека, он рассматривает сначала, что он может сделать, очень, я бы сказала, здесь такая большащая, большущая такого приземление личности, то есть земли очень много. Я не говорю, что кто-то здесь земные знаки зодиака, я к этому не приплюсовываю. Я приплюсовываю к тому, что здесь люди практичные. Люди практичные, люди целеустремленные, возможно, они там победители там, по жизни, по ставкам все дела, по ИСБ, то есть дела. Но при этом они оценивают то, что они имеют, они это ценят, и они любят как-то видеть все хорошее во всем, то, что то что они имеют, они пытаются, они стараются в этом видеть везде позитив, везде классно, что у них все здорово, у них идут дела наладом и тому подобное, они вот выискивают для себя какие-то такие приятные ощущения, я сделал, я молодец. Я такой-то, я такой-то. То есть вот здесь вот какой-то такой оптимистично, приятный, теплый человек, домашний, ну, либо просто, который располагает к домашнему теплу, уюту и быту, который может это предоставить вам. Я, я бы сказала, некоторые такой полной мере, для некоторых даже больше. Возможно, здесь даже люди готовят, я не исключаю, либо как-то вот именно... Но, а здесь люди очень сильно важны, Финансовая составляющая, важно развитие дальше, что будет, как оно происходит, какие кофточки вы носите, что вы не носите и тому подобное. Вот какие-то такие обычные, обыденные будни ему, этому человеку очень важно, поэтому этот человек, зависимости от пола, может дарить любовь, обожание, он может это давать, ему это также важно но здесь такой такой приятный жизненный человек с амбициями также здесь амбиции я не исключаю, что это тут земля всю землю покрывает нет амбициозно здесь присутствует но какой-то определенной активности скорее больше этот человек просто оптимистичный оптимистичный. Возможно, даже артистично очень хорошо подковано. Артистизм хорошо так развит. В нем там мимика, жесты, движения, все дела. Но при этом приятные, теплые, домашние люди здесь вы э, встретите. Поэтому спасибо вам, что вы загадали этот вариант. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант? Давайте посмотрим, будет ли знаком в течение трех месяцев. Такой интересный вариант. Я бы сказала, очень даже. Дорогие мои, у вас может быть именно здесь со временем как-то. То есть, я бы сказала, здесь может у кого-то ускориться наоборот время. И они исключают такого у нас разнообразия интересных вещей под дополнениям. Там еще рыцари, колесница, колесо фортуны. Кто-то самостоятельно может ускорить именно это стечение событий, обстоятельств с чем-то новым. Но дело в том, что здесь вы можете повстречать человека. И знакомство будет. Но дело в том, что вы можете его не особо заметить. Либо, возможно, кому-то это не нужно. да? Но как-то вот здесь именно знакомство, ощущение не особо заметное, что не исключая, что это знакомство с теми, кому вы когда-то знали. То есть вот здесь это может быть немного с прошлым, старым. Возможно, из... с знакомство с тем человеком, кто из одного с вами города, да, кто из одного с вами поселка, села и тому подобное. Я не исключаю, но такое большое, такое классное значение я не вижу, чтобы вы этому как-то придали. И вот к чему. То есть здесь, когда знакомство будет, но дело в том, то, что вы можете здесь наоборот очень сильно ускорить это время, либо которое вы загадали, либо которое вы соответствует вопросу. Но вы можете здесь познакомиться с каким-то своим прошлым. Вы можете познакомиться с человеком, кто из вашей семьи, кто из вашего именно окружения когда-то, возможно, был ранее, либо где учился с вами ранее. Здесь я бы хотела бы сказать так. Либо с тем человеком, кого, кого вы, в принципе, не придадите большого значения, вот здесь я бы сказала немножечко в таком контексте, для некоторых это будет не боль, это будет как, ага, знакомство, но это не мое, это, ну, вот оно и было, и произошло, и какое-то такое всемирное значение не придали, просто немного ушли в повешенного, и так вот живем, и так вот, я бы сказала, здесь десятка пентаклей, как некоторое ощущение стабильности и не особо как каких-то переполохов, да. Возможно, здесь такое может произойти, да. Да, давайте дальше. Значит, кто он? Ну, не не злимся, если там особо как-то. Ладно, давайте дальше. А то здесь такое интересное дополнение. Все. Я бы сказала, здесь на этом тогда -то все. Кто этот человек, с кем вы познакомились? Шестерка жезлов, тройка мечей, у нас пустая карта. Соответственно, этот человек а, очень сильно... Целеустремленный. Ему важны победы в жизни. Ему нужно то, что он э, нажил, то, что он сделал, то, что он может сделать. Здесь амбиции могут переть через край, прям дико сильно. Но здесь по тройке мечей человек может немного быть депрессивным. Возможно, человек в не очень хорошем расположении духа. У человека могут быть определенные ограничения по жизни. Может, даже в физическом плане я не исключаю какие-либо ограничения. Именно в физике уже, да но не в его духе. Это тоже, кстати, может проигрываться, все-таки по пустой карте дальше судить очень сложно. Поэтому такие целеустремленные, приятные люди, но либо они целеустремленные, но сломленные немного внешне, в каких-то вещах, в каких-то моментах, то, что у них что-то произошло, что-то их подкосило, но не подкосило их дух. Вот это я бы хотела сказать. Либо человек, который очень сильно амбициозный, не подкошен как-то внешне, да, какими-то внешними там специфическими вещами, а больше есть какие-то внутренние ограничения и определенные виды запретов. Это и я могла бы сказать так еще. Ну такие вот целеустремленные интересные люди, которые любят побеждать. Возможно, любят и чужие победы, да, радуются чужим победам. Но, возможно, все-таки люди немножечко, немножечко могут горевать от того, что они могут не побеждать. То есть здесь как-то вот именно вот как-то как будто два архетипа: либо так проигрывается, либо так. Но люди целеустремленные в, в обоих случаях. Поэтому, дорогие мои, вот здесь бы я бы сказала, вот какой-то такой момент для вас на сегодня. Поэтому, ну давайте посмотрим. Дайте совет. Давайте, может, быть совет какой-то вот для тех людей, кто загадал, чтобы вот как-то как пришли, как-то посмотрели, ну, какая-то бяка. Непонятное выскочило, что-то непонятно загадал. Но вдруг, дайте совет. Совет от карт, если нужен. Совет от карты, Если нужно, Пашку. Пашкупков, Жезлов, Силушка, Четверка и Мир. Знакомиться надо, знакомиться надо, диалог вести надо, надо. Поэтому, дорогие мои... Хотим, если хотим, то хотим и по-настоящему. Для этого что-то тоже надо бы сделать. Поэтому, дорогие мои, не забывайте отдыхать, не забывайте праздновать что-либо в своей жизни. Также не забывайте себя хвалить, не забывайте хвалить свои заслуги. И при этом, если мы хотим определенного вида знакомства, то, наверное, надо располагать именно внутренние как-то ощущениями, что вы готовы к этому новому. Поэтому взгляните, пожалуйста, на то, что вы испытываете в данный момент, то, что вы чувствуете хотите ли вы это нового, либо вы немного закрыты от отношений, потому что здесь от вашей внутренней энергетики и внутренних позиций в жизни очень сильно зависит именно встреча с этим человеком. Возможно, встреча даже с другим человеком, который, там, не знаю, вам очень сильно там, сделает вас счастливой, как некоторые многие говорят, что меня сделает этот счастливый. поэтому, дорогие мои, Здесь обращайте на свои собственные убеждения На свои собственные чувства На то, как готовы вы к этому ну, Либо все-таки вы это откладываете До самого великих времен Поэтому, пожалуйста, основывайтесь Больше на себе и своих убеждениях На то, что вы хотите И то, что вы желаете Возможно, стоит разобраться В, те, в тех определенных ваших желаниях Что вы на самом деле хотите Возможно, кого вы хотите рядом видеть Также стоит разобраться Поэтому, дорогие мои я бы сказала больше как-то так. Поэтому спасибо вам. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? Давайте посмотрим, будет ли знакомство в течение трех месяцев. А вот вам такие интересно выпало, дорогие мои. А здесь-то у нас будет Одно-то точно, два очень сильно вероятно, а третье прям шикарно. <свят> <свят> Поэтому здесь будет, возможно, даже не один человек. Возможно, один, но очень сильно тогда знатный. Дорогие мои, здесь будут знакомства, возможно, не одно. Возможно, будет их несколько и больше двух, я бы сказала, точно больше двух. <свят> Дорогие мои, давайте все таки Да, вот здесь вот да-да-да-да-да будет знакомство, но... Развитие зависит от того Какие вы чувства испытываете к данному человеку И к данному людям Вот это я бы хотела бы сказать Вот именно в, в этом формате То есть, да? Это конечно хорошо да, Будет знакомство Но это зависит от того Кого вы там чувствуете Кто вам нравится, не нравится К чему душа лежит А кому не, не лежит Здесь очень сильно зависит от этого Именно развитие какое-то поэтапное Поэтому возможно здесь больше двух Возможно даже три знакомства Я не исключаю вот, дорогие мои, как-то так. Давайте смотреть же, кто он. Кто вот эти люди вообще, в принципе, может быть. Здесь выпало даже вот рыцарь опять И два короля, дорогие мои. Здесь стабильные вам попадаться будут люди. Я, я не буду уже размусоливать, кто первый, кто второй, кто третий. Будем немного так, образно интересно говорить. Люди со своим мнением, люди очень сильно, у них ясный ум, это да, они стабильные. Кто-то из них возможно не один там стабильный, другой жизненный, третий яркий, пылкий, но при этом прям правда ему очень сильно будет важна. Поэтому, дорогие мои, давайте, как вот я бы сказала так. Двойка жезлов и семерка. Вот здесь те люди, такое ощущение, как вы знаете, вот, как жеребец, который необъезженный какой-то. И вот здесь все жеребцы, которые, они не поддаются уговорам, особо они любят, возможно, больше сами контролировать Эти ситуации вокруг себя Возможно, даже один из них Да? Один из них стабильный Другой из них очень сильно сексуальный Интересный, жизненный, которая важна очень сильно интересные амбиции других людей. да. Некоторые могут приносить вам счастье просто теплое, спокойное. Ну, а здесь, может быть, и третий типаж, но три, три фигуры у нас вначале выскочило, и также три фигуры здесь. Поэтому я не исключаю, что эти люди по отдельности, но либо все-таки это какой-то определенный человек с каким-то набором качеств, да, с определенными Но при этом эти люди не совсем устойчивы. Даже несмотря на то, что там они... Может быть, у них нрав очень сильно дерзкий, интересный, которые, ну, возможно, устойчивость и какая-то спокойная жизнь. Но, ну, поверьте, не особо для них. Им надо э, движение, жизнь, энергия. Не поддаются особо уговорам, если что. Здесь кто-то очень сильно противный в, этом, в плане того, что «ну не уговоришь ты его купить тебе шубку просто так». Дорогие дамы, если что, здесь они такие вот необъезженные ощущения, такое, эти у нас молодые люди, либо один точно из них. Поэтому, ну, давайте, может быть, доложим к определенному. Да, да. Ой, здесь еще какие-то рыцари, господи, здесь могут даже, даже больше, поэтому о, здесь один целеустремленный в точку, э, маг по жизни, за своими амбициями, за мечтами, прямо как за стеною, гонится, идет и мчит, второй может проигрываться как немного холодноватым, достаточно также амбициозным, но он дерзок, вот здесь есть дерзкий мужчина, да, однозначно есть дерзость, есть какая-то, вот, знаешь, так не то что там дерзит, прикалывается, но все-таки как-то немного особо непонятно, как может общаться этот человек с миром, порой я посмотрю а ты че, когда общаешься со всеми, да? Но э, немного дерзковат человек, это да. Поэтому порой, если третий, тут, в принципе, просто рыцарь выскочил, луна тройка Пентакли, здесь вот один человек, не зная, что я хочу по жизни, и вот идет и вот в то в незнание, чего он хочет. Правда, на полном серьезе, здесь, возможно, один человек, либо этот человек, как некоторые качества присваиваются к, к какому-то прохладному человеку. Но, правда, человек идет, не знает, куда он идет, но что-то делает. Возможно, очень сильно мнительные. Люди здесь тоже может, про, могут проигрываться. Но здесь очень все неспокойные. Здесь вот именно как шапка такая в начале карты. Все неспокойные. Все непонятно куда движутся. Непонятно что делается. Но что-то делается. Внизу такое некоторое основание у карт. Что очень сильно стабильно. Но при этом более такое благоприятно. Возможно, два, два разных человека... Возможно, просто человек также включает в себя несколько личностей. Я даже не исключаю. Поэтому... Но здесь все не необъезженные. В какой-то момент самодостаточные, но особо я бы не сказала, чтобы устойчивые здесь по жизни были. Хотя здесь интересный человек, который с устойчивыми убеждениями к миру, и вот ты его хрен переубедишь. Вот это точно. Здесь либо два, либо все таки это один. Возможно, даже три. Не исключаю. Потому что очень много всяких женских, муж... мужских фигур. Простите. Очень много вокруг. Очень большое неспокойствие. Но внизу какой то некоторое хотя бы вот более-менее поспокойнее. Возможно, два раза. Не исключаю, что это один и тот же. Правда. Вот здесь это общий расклад, дорогие мои. Ну, правда. Поймите, что здесь по общему раскладу и в сочетании, что много-много пожей, ну, здесь вот как-то... Сложноватенько отличить одного от другого, иногда это полная противоположность одного человека. Бывает такое достаточно редко, но такое есть, правда? Поэтому, вот, короче, какие-то непонятные, интересные люди к вам будут скакать и вашу жизнь. Поэтому спасибо, что вы загадали этот вариант. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто выбрал у нас четвертый вариант, дорогие мои. Будет ли знакомство в течение трех месяцев? И кто он? Вам! выпала тройка пентаклей восьмерка пентаклей повешенный пятерка мечей и суд дорогие мои кто здесь такой великолепный занят определенными делами кто-то самобичеванием кто-то работой кто-то кому здесь люди которые посвящают я так понимаю либо посвятят себя всему чему-то определенному в жизни поэтому именно знакомство я бы здесь могла бы сказать, оно будет, но вы можете его прям частично проморгать, прям очень сильно знатно проморгать. То есть знакомство в вашу дверь постучат, откроете ли вы, возьмете ли вы ответственность за свои чувства, свои ощущения и пойдете к этому новому. И это почему-то для вас будет как-то либо тяжело, либо вообще, либо знакомиться здесь тяжело, либо в принципе тут тяжелые отношения, либо кому-то здесь вообще не надо отношений. Я даже не исключаю тех людей, кто просто загадал, Просто так бывает такое, дорогие мои. Но все же, да, я бы сказала, здесь будет. Здесь будет какой-то определенный намек на знакомство. Я думаю, что здесь можете очень много упустить упустить и пропустить эти, те звоночки, эти, те колокольчики этих людей. Я вот даже бы сказала, что здесь, возможно, и будет не один. Ну, восьмерку Пентакли, кстати, двойку мечей и рыцарь Жезлов. То есть кто-то здесь, возможно, стучит уже вовсю. Но здесь настолько люди погружены либо в работу, либо в изучение, либо в какие-то свои самобичевания, я не исключаю свои жизненные проблемы. Кто-то здесь в детей уперся, кто-то здесь в каких-то своих мнениях, то, что никто здесь не появится, я нелюбима меня никто не любит, а кто меня вообще такую полюбит. Кто-то здесь настолько может погрязнуть совсем в не тех эмоциях, не в тех ключах, что родник вы можете немного про моргать. И очень сильно знатно, дорогие мои, потому что постучаться, но не услышать это будет грех. С вашей стороны я буду ругаться на этот вариант. Вы совсем о чем-то забыли у меня. Вы не принимаете что-то в своей жизни. У вас ориентиры, но совсем не на знакомство. У некоторых от слова совсем. А кто-то здесь не умеет у меня управляться со своим эмоциями со своим временем и это я по картам очень сильно вижу, этот вариант а буду ругать потому что если мы загадываем и если мы хотим то пожалуйста, совет вам постучаться аж два раза я увидела но кто-то здесь очень сильно не ответит, я буду ругаться на вас по вас бить, мои дорогие, потому что пожалуйста, в совете то у вас, с чем вы располагаете, вот чем рад чем вы располагаете внутренними ощущениями, очень сильно важно располагать именно на новые знакомства, да, Потому что ваши убеждения, ваши определенные вещи, которые вы думаете, что это тяжело, отношения портят людей, да лучше холостой быть, да лучше холостяком быть, да от меня все отворачиваются, от меня что-то не зависит. Ваши определенные манеры, ваши определенные убеждения и смотрения в одну сторону не предполагают вас развернуться в новое в приятное, в позитивное и в хорошее. Поэтому, дорогие мои, то, что вы чувствуете и то, что вы видите перед собой, это чисто, пожалуйста, ваша ответственность, Реал, и, по, правда, пожалуйста, осознайте то, что именно ваша жизнь в ваших руках у этого варианта. Встречать вам с этими людьми, не встречаться, хотеть, не хотеть, все в вашем понимании, но и при этом, если вы хотите знакомства, пожалуйста, поверните свои головы, великолепные свои ощущения немного в ту сторону, где надо, возможно, что-то сделать, потрудиться, да, там где-то. Возможно, как-то переименовать свое отношение к миру, к жизни и к другим людям. Поэтому, пожалуйста, вот этот какой-то определенный вид совета здесь важен. Слушать его, не слушать, это ваше ответственность. Ваше желание. Поэтому ваше желание для меня закон. Соответственно, я здесь вижу двоих людей. Я не буду раскладывать на кто он. Я буду э, верить в то, что кто-то здесь просто изменит свое направление, свой взгляд в интересное, в хорошее, в новое. Вот когда изменят тут взгляд, тогда и поговорим с вами. Потому что кормить тем, что кто он здесь чисто бесполезно. Правда, на полном серьезе Кому-то здесь реально пофиг, кто он. <с> Поэтому, дорогие мои, если загадываем, если смотрим, я буду некоторых вариантов прямо ругать, по попке бить. Поэтому я вас очень сильно люблю. Давайте на это. Все. Не буду раскрывать. Буду его вот, давать тайно. Тайна для этих вариантов будет, кто же он. Поэтому вы сначала обратите внимание на то, что надо обратить внимание на это. <с> а потом мы, соответственно, и поговорим с вами на тему любые на тему мыслей и чувств в следующих видео, вот, вот когда вы посмотрите другие по сторонам, так скажем. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Давайте м -м, заканчивать. Поэтому спасибо большое тем людям, кто посетил стрим, кто посетил соответственно, какие-то Будет задавать сейчас вопросики интересные. И нашим любимым спонсорам, которые спонсируют наш канал. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Ваша читающая Тарус, любовь для тебя. Пока-пока.